Господа, находимся с Дмитрием. Мы вот выехали с поселка Олег. Проехали около 15 километров, я так думаю, а может 20. Тут до Флесбурга, вот в той стороне, осталось очень чуть-чуть совсем. Я даже не знаю, потом Дмитрия спросим, сколько осталось. Когда-то я приехал с России, вот в этом месте стояла моя машина. И я снимал, рассказывал вам о поездке в Россию. Вот здесь, как всегда, можете посмотреть это видео. Сегодня погода просто замечательная, офигительная, обалденная. И все синонимы этого слова. Солнышко ни одной тучки практически. Ну, вы видели там в начале видоса. Пахнет хвоей. Пахнет лесом. Для пота.